Добрый день, уважаемые коллеги. Нам предстоит обсудить сегодня весьма важный и многоплановый вопрос роли России в обеспечении международной энергетической безопасности. Думаю, все мы хорошо понимаем, что этот вопрос затрагивает серьезные аспекты как внутренней, так и международной политики. Как один из ведущих участников мирового энергетического рынка, Россия хорошо знает и глобальные проблемы, в этой сфере и, разумеется, заботятся о перспективах собственного развития энергетики. Энергетика является важнейшей сегодня, во всяком случае, движущей силой мирового экономического прогресса. Так было всегда и еще надолго останется. А это значит, что она прямо влияет на благополучие миллиардов жителей планеты. При этом столь ключевой сектор мирового хозяйства все еще развивается неравномерно. И он по-прежнему подвержен серьезным рискам, причем не только экономическим или экологическим. По сути своей, устойчивое энергоснабжение – это одно из условий международной стабильности в целом. Сбалансированное и равномерное обеспечение энергии – это, без сомнения, один из факторов глобальной безопасности. И мы обязаны оставить нашим потомкам такую архитектуру мировой энергетики, которая сбережет их от конфликтов от неконструктивных форм борьбы за энергообеспеченность. И потому так важно найти общий подходы к построению эффективной энергетической базы цивилизации на долгосрочную перспективу. В этой связи Россия выступает за объединение усилий всего международного сообщества для солидарного решения целого ряда проблем и задач. Прежде всего это надежное обеспечение мировой экономики традиционными видами топлива причем на условиях, приемлемых как для производителей, так и для потребителей. Второе – это диверсификация и безопасность энергоснабжения, в том числе антитеррористическое, а также развитие атомной энергетики, энергосбережение, поиск прорывных технологий и перспективных экологически чистых источников энергоресурсов. По всем этим проблемам. Планируем представить к саммиту Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге конкретные инициативы и предложения. Готовы в полном объеме принять участие в их практической реализации. И сегодняшняя наша встреча – это э, тоже один из этапов подготовки к нашей совместной работе с партнерами. Подчеркну, Россия дорожит заслуженной репутацией солидного, надежного и ответственного партнера на рынке, на рынке энергоресурсов. Уже сейчас наша Страна занимает первое место в мире по экспорту газа и второе по нефти и нефтепродуктам, а были месяцы, когда выходили и на первое место. Россия вносит весомый вклад в обеспечение глобальной и региональной энергетической безопасности. При этом у нашей страны есть и естественные конкурентные преимущества, и природные, и технологические возможности для занятия более значимых позиций на экономическом энергетическом рынке. В эти, позиции мы должны, эти позиции мы должны использовать в интересах всего международного сообщества, но не в ущерб нашим национальным интересам. От того, какое место мы займем в глобальном энергетическом контексте, прямо зависит от благополучия России и в настоящем, и в будущем в значительной степени. Заявка на лидерство в мировой энергетике – это амбициозная задача. И для ее решения недостаточно лишь наращивать объемы производства и экспорта энергоресурсов. Россия должна стать инициатором и законодательным мод в энергетических инновациях, в новых технологиях, а также в поиске современных форм ресурса и недоразбережения. Убежден наша страна, ее топливно-энергетический комплекс и отечественная наука готовы принять такой вызов. Более того, столь масштабная задача станет Серьезным катализатором модернизации и качественного подъема всей экономики Российской Федерации. Все сказанное – это реалистичная политика. Политика, уже имеющая под собой солидную базу сегодня. Устойчиво растут объемы добычи газа, нефти, угля, производства электроэнергии. Отечественный ТЭК надежно обеспечивает энергетическую независимость России. Его производственные структуры – уже адаптированы к современным методам хозяйствования. Они укрепляют свои позиции не только на российском, но и на внешних рынках. И вместе с тем, и нерешенных вопросов вполне достаточно. Поэтому важно в целом проинвентаризировать ситуацию в нашем ТЭКе и вычленить системные проблемы, требующие первоочередного решения. Обозначу, на мой взгляд, самые ключевые из них. Первое. Это кардинальное улучшение делового климата, качество корпоративного управления в энергетической отрасли, повышение ее инновационной привлекательности. В том числе за счет грамотного законодательного регулирования, оптимизации налогообложения в сфере недопользования и добычи полезных ископаемых. Нужно привлекать современные последние научные разработки в этой сфере. Нужно думать о том, как делать ее более современной и перспективной, эту отрасль. Не просто ковырять землю и часто, к сожалению, достаточно варварски добывать ресурсы. Нужно именно на инновационной основе строить современную энергетику. Здесь необходимы разумные шаги, стимулирующие разведку и освоение как новых месторождений, так и повышающих эффективность эксплуатации уже действующих. Другой вопрос, который следует урегулировать, это обеспечение необходимой прозрачности данных по полезным ископаемым, естественно, сообразно интересам нашей национальной безопасности. Все это вместе должно способствовать повышению инвестиционной привлекательности. Второе, мы должны уделить самое пристальное внимание воспроизводству и развитию минеральной сырьевой базы. По-прежнему недопустимо низкими остаются объемы геологоразведочных работ. Здесь важно найти модель, которая бы объединяла возможности и интересы государства, недропользователей, частных инвесторов. Третье – это ускоренное перевооружение технологической базы ТЭКа. Без этого нам не обойтись. И хотелось бы услышать конкретные предложения по развитию производства отечественной продукции энергетического и горного машиностроения следует четко определить и наши приоритеты в исследовательских работах по энергетической тематике, сконцентрировав здесь необходимые ресурсы, имея в виду в частности развитие экологически безопасной атомной энергетики, энергозаберегающих технологий и глубокой переработки сырья. Разумеется, мы не должны отставать от других стран в области перспективных разработок, связанных с переходом к энергетике будущего, в том числе в водородной энергетике. Знаю также, что в последнее время диалог на все эти темы между наукой и корпорациями активизирован. Будем ждать конкретных согласованных проектов. И, наконец, нужно более активно использовать возможности международного научно-технического сотрудничества. Привлекать и зарубежный опыт и инвестиции для технологического обновления российского ТЭК. Теперь несколько слов, уважаемые коллеги, о внешнеэкономических аспектах развития отечественного ТК. Нам предстоит масштабная работа по развитию транспортной инфраструктуры для диверсификации маршрутов поставок энергетических ресурсов из России. За счет этого мы снижаем зависимость от потенциальных рисков и, конечно, открываем для себя новые перспективные рынки, в частности, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вчера только мы обсуждали... Одну из тем, это маршрут до Тихого океана. Речь идет прежде всего о нефтяной трубе, но не исключены и газовые маршруты. Об этом мы тоже говорили с руководителями компании и обсуждали это на правительственном уровне. Это следующий этап решения проблемы выхода с нашими энергоресурсами на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. Обязательно нужно уже сегодня думать над этим и планировать эти шаги. Помимо экспорта сырья, важно последовательно продвигать и наши высокотехнологичные услуги по строительству и модернизации энергетических объектов. Обращаю особое внимание, мы не должны упустить столь емкий рынок, как модернизация объектов, построенных за рубежом с участием СССР и России. В заключение еще раз Хочу подчеркнуть, отечественные топливные энергетические компании имеют сейчас достаточные, солидные возможности, чтобы, участвуя и в национальных, и в совместных международных проектах, укрепить свои международные позиции. И со стороны государства им должна быть оказана адекватная политическая, правовая, административная, организа организаторская поддержка. Прошу всех участников нашей сегодняшней встречи четко координировать свои действия и рассчитываю, что сегодняшнее заседание Совета безопасности придаст нашей совместной деятельности серьезный, значимый импульс.